бежит Это сколько их тут? Он доел. Морозовый наче последнее из прошлого натурального молока с тарифом и стандартами. На сети без натурального вы зайцы. Вон, бежит, бежит. Подходи, подходи, не боись. Что Быстрей, быстрей, быстрей. Про Надо на 15, Украины, про Боится. Поехали к нам домой. А мне вот этот мохнатый нравится. Что тот, что тот мохнатый нравится. Да. Ну что, всех забираем. Оставь прямо мохнатому одну. Ну, уже все поздно. Не поломаешь. Ну простите, ребята, это для а, отобрали.